Здравствуйте, мы в нашем любимом, замечательном отеле на реке Квай. Это Кентай Кэмп, который находится на реке Большой Квай. На самом деле это не просто поездка на реку Хвай, это поездка в провинцию кончана бури с нашими подписчиками по очень интересной программе. Мы давно сюда хотели, позвали всех вместе с нами, не стали обращаться ни в какую тур-компанию, сами собрали маршрут и арендовали автобус, выкупили весь отель и в общем разово поехали на эту экскурсию. Кто попал с нами, те молодцы, ну а вам предлагают сейчас посмотреть все по очереди, начинаем с самого начала поездки с выезда ночью. Сбор на большом двухэтажном автобусе начался очень-очень рано, аж в 4 утра, дорога предстояла долгая и еще надо было собрать некоторое количество людей по городу. Кто хотел, мог разместиться на первом этаже. Так, как вы тут? Очень нормально, даже поспать можно где. Но основные посадочные места, конечно же, были на втором этаже. Также на выезде из города мы сделали дополнительную остановку, ведь туда транспортная компания привезла на минивэнах еще наших подписчиков с других концов города. Такая вот оптимизация. Что это у тебя? Завтрак туриста. Завтрак туриста? Самолетный, самолетный набор? вода, печенька и Произнесли несколько приветственных слов и предложили всем, кто не доспал, еще вздремнуть несколько часов. Так как первый переезд был самый долгий, аж на другую сторону Бангкока. Наша первая остановка на Меклонг Маркет, это рынок зонтиков так называемый. Здесь прямо на рельсах находится рынок. При прохождении поезда все открывают свои палаточки, сейчас увидим. Рынок представляет из себя и без того узкую-узкую улочку, через которую идут железнодорожные пути. Говорят, что так произошло из-за того, что когда местные власти решили строить здесь железную дорогу, они не смогли договориться с местными жителями и перенести рынок. Так получилось, что и рынок остался, и железная дорога теперь здесь есть. Вообще, изначально это рынок с продуктами, конечно же, был, но сейчас, поскольку начался опять периодический сезон, Поехали туристы, здесь в том числе и продают различные сувениры. Да, шарфики, магнитики. Ну и вот с другой стороны тут же еда. Кокос по 20 бат. 120. Ну, Дешевле, чем ПТ? Да, ну кокос в ПТИ 50 бат. И вот настал тот момент, ради которого все здесь собрались прибытие поезда ну а я ради необычного кадра поставил свою мини экшен камеру прямо между рельс чтобы поезд как бы наезжал на нее мимо проходил станционный смотритель отгоняя встречающих за линию ну и конечно же не заметил камеру от футболил ее на радость улике Благо, при всей его строгости оказался парнем порядочным, поэтому камеру поставил на место, за что ему большое спасибо. И нужный кадр теперь у меня есть. Это, конечно, мега занимательное зрелище. Толпы людей собрались посмотреть, как прибывает поезд. Следующая наша остановка Плавучий рынок, где мы отправляемся снова кататься по каналам Бангкока. так нисенька у нас тут явный перегруз конечно вода это, когда кто-то проезжает хлюпает так через борта о это гоночная пара <связь> керри Кэрри? да, да доставчик <связь> до так... доехал до канала и такой, блин, а как на ту сторону там дом? <связь> <связь> О, пересечения дорог старых и новых. Не, мы здесь, конечно, далеко не первый раз, но каждый раз нравится. Особенно, когда возят по новым этим, да, каналам. Сейчас абсолютно новый маршрут каналов миллион здесь, просто как бы обычно возят там, где чисто рыночки, а тут между домами повезли, это прикольно. Задний ход, как-то здесь все запутались. Шветофоров нет. нет. Притопил, говорит, Сейчас я его обрызгаю, оболью. Ура! <режисс> зашел как круто, а? Ну вообще гонщик. <режисс> так, вот. я вот на твоей было вот я бы на этой лодочке покатался. Мне на них нравится, конечно. Пласкадоночки такие прикольные. А это главная часть рынка получается. Она наконец-то заработала. Ну здесь прям вообще очень колоритно. Мы нас запарковали сразу какой-то лавочки сувенирной. Чего говоришь? С едой бы лучше запарковаться. Да. О! Под еще одной дорогой проезжаем. Прикупили сумочку такую замечательную. Вот. Такую замечательную сумочку, как вы думаете, для чего, да? Для чего, Татьяна? Для розыгрыша. Да, проведем очередной розыгрыш. Сумочка с плавучего рынка. Ну, в общем, я думаю, время у нас вышло, пора возвращаться. А, вот смотри, мы вот здесь тогда в прошлый раз ездили, по кругу, да? Здесь просто вот, ну, кольцо ларьков и обратно, такой, пятиминутный маршрут. Что, рот закрывать надо, да, брызги летят? Фу. Ну, это было весело, в этот раз особенно. Можно вы в Коскенке 100 бат? Ура, спасибо. Сколько их с питоном за 100 бат? 100 бат с питоном? Ну давай. Ты говоришь 100 бат? Лена тебя облизывает прям. На выходе прям развлечения. Фото с лемурами и, и питоном. Ну девочки конечно, захотели с питоном. <су -ху> <су -ху> О, да, вот это <су -ху> сходят. Ой, какая змеюка. Страшно с питоном? Нет. Нет, не страшно? Нет. Хорошенький? Хорошенький. Смотри, у него язык там был один. <пух book> <tacos>. <apprendre bass> Он тяжелый. Он тяжелый. Хэви. Круто. Круто, да? да, да. Чей рюкзак? Он сейчас в рюкзак кому-нибудь заползет. Все отлично, забирай. Лемур, лемур туда Тяжелый? Вау. Тут очередь за лемурчиками, я смотрю, да? Да. Какие милахи! Можешь его поцеловать? Не страшно? Ну, не очень. Не очень? Немножко, <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> да, все-таки? <свист> утро, да, вздремнули немножко Мы все. Не Поспали, теперь можно поесть, да. Вот такое у нас чудо ждет. Ресторан на воде. Да, не просто ресторан, а плавучий ресторан. Совершим небольшой круиз. А вот и наш корабль. Или это плод. Сидят, ждут. Благословляю вашу пищу. приступать Мы сейчас идем по реке. Катаемся, обедаем и выходим уже на мосту через реку Пай, не здесь. Автобус туда уедет. Так, ну что, буксир. Нас взяли на буксир и дернули. Поехали. Земля, прощай! В добрый путь. Здесь что? Здесь кольцо. нормально. Так, ну что, и пока один из столов еще целый. Быстрый обзор его. Ты выбирала? Ну Нет, у них есть меню. Несколько сетов, да? да? Жареная рыба у нас. Это тоже рыба в кисло-сладком соусе. Говядина с грибочками жареная. Суп такой обычный, а нейтральный суп, не острый. Еще какой-то горячий салат, тоже какие-то овощи жареные. Ну и... Ой, здравствуйте! Привет! Спайетти баланеза И рис всему голова. Вот как-то так. Ну, в общем, все очень достойно. Вкусно. Я сказал, что это говядина, да, кажется, когда смотрел. Ну, по-моему, это все-таки свинина. Ну, да, свинина. Чуть-чуть я сказал. фуражка упала разворачиваем авианосец. <свят> авианосец разворачивается проходим мимо новой достопримечательности это стеклянный мост на реке квай часть построили даже открыли там вот люди только что ходили вот там вот, вот. и что-то еще достраивают фрагмент а находится он как раз в слиянии двух рек, Малого и Большого Квая. Это именно на Малый Квай ездят в основном все экскурсии на реку Квай. И там находятся в основном все отели, и там происходит сплав жилеток и так далее. Мы же остановились на Большом Квайе и как раз сейчас в него завернули. И выше по течению дойдем до знаменитого моста, и там где-то выйдем уже. О, китайский храм. Какой Таиланд без китайского храма? летает туда все ставки будут поместимся нет, нет. короче главное сходу проскочить приближаемся к тому самому знаменитому мосту через реку квай в общем наша остановка здесь мы сейчас выйдем на берег поднимемся на сам мост прогуляемся по нему Смотри, там какая-то дрезина поехала. <смех> Что-то стучали, они проверяют, видимо, состояние моста регулярно. <смех> От <ото> льда. От <смех> льда? Почему это <смех> а льда, не понял? Шутку. Потому что <смех> у нас по трамвайным путям в Иркутске тоже такая а, ездит Все ясно, <смех> я понял. Кто про что, вы про Иркутске, ясно. <смех> а вот это крутик под мостом. Мост через реку кувыркать снизу. Я тут столько раз был, но ни разу еще не был под мостом. <свистит> да. Что-то делает там, не знаю, собирает. Дети в это, в одежде на выезде какая-то школа, и он тут что-то ходит там собирает. Что? А, телефон там у кого-то упал, понятно? Телефон она уронила. Все, капункаф говорит. Телефон вернули. Девочка расстроена, конечно. Хлебу набрала. Иди туда. Эх, спасибо этому дому. Пойдем к другому. Давай. Кто на мост, кто за сувенирами? Что здесь? Камни? Да. Камни Не полудрагоценные. Что? Полудрагоценные, понятно. Не сильно. Не сильно, чуть-чуть драгоценные. Так это же какая-то смола застуши. Да, черный алмаз точно Необработанный просто Нет времени обрабатывать Вот он, мост через реку Квай Сколько ему лет? А, ну по сути немного, его же восстанавливали Восстанавливали, да Ну что, знаменитый мост через реку Квай История этого моста такова, что Он был построен во время Второй мировой войны Вообще эту дорогу строили Силами военнопленных прокладывали путь из Бирмы в Таиланд. В Индию. В Индию Через даже. Таиланд. Через Таиланд, в, в Индию, да. Железную дорогу, которая называется Дорога смерти. Здесь строили с 42 по 43 год с небольшим. В дальнейшем эти территории были освобождены от оккупации. Военнопленные освобождены, те, которые остались живут. Ну и в 1945 все равно мост этот раз разбомбили. Вот, спустя годы была его реконструкция, в 57-м его реконструировали, и на тот момент э, река называлась Маклонг. Но в 57-м выходит фильм «Мост через реку Квай» про вот эти вот события военных лет. Фильм стал очень популярный, буквально через несколько лет э, было принято решение э, переименовать э, и реку. С Мэклонга в реку Квай, да, Квай-Я, это большой Квай. Ну и мост, соответственно, переименовали. Он теперь не 277, как был изначально, а мост через реку Квай. Местная достопримечательность. Да, вот примерно, наверное, такими авиационными бомбами. Ну и просто, что они тут стоят. И был снесен этот мост. Классное место, мне нравятся такие исторические места. Очень жаль, отсюда уходить. Очень жарко, кстати, очень жарко мы. Прямо вот в самую жару такую приехали сюда. Что здесь рядом есть? Еще небольшой рыночек. Там по ту сторону, по эту сторону. С едой, с одеждой. С финиркой небольшой. Так что те, кто не хотел фотографироваться и жариться на мосту, имели возможность прогуляться немножко. Прикупить себе каких-нибудь штанцов. Либо футболочек на память. Все какая-то такая ерунда цветастая. О, вот это нормальная. Вот эта тема. Только черный, был. О, вот это хороший. Да, принт. И вот тоже. О! Нет, есть нормальные варианты. Такой не люблю. Так, у нас уже время, мы все собрались и в автобус, на следующую точку. И по пути к парковке, как и много лет назад тут, вот, бессменные магазины, каких-то камней драгоценных, полудрагоценных, я не знаю. Просто камней. Или стекляшек. Все думаешь, камни настоящий? Да, стоящие, вот эти черные, да. Вот эти? Да, добываются. Не помню, как Ух, прям аж это. Хочешь, не хочешь, и что-то купишь, да? Такое изобилие прям. А, уже? Уже золото-золото. Аметист. Аметист. Ага, Что, глазки разбегаются, девочки? Да. Блестяшки прикольные. Вот гигантский алмаз. Гигантский алмаз, черный вот этот, да? Да. Черный алмаз. Килограмм камней берешь и дома сидишь пилочкой для Да, да, да. Выпиливаешь. Да, да. Выпиливаешь. Вот тебе подарок. Понятно, какой разыгрывать? А что какой? это? Ну это сумочка как у тебя на шее. Кончана бури. бури ну белая, марка Белая. Да. Купите что Вот поменьше. А О, кошелек. Кошелек для денег, давай. Они Спасибо. Спасибо. Давай. Давай. Да, ау. Остановка около пещеры краса кев. Но ну, на мой взгляд там кое-что есть более интересное, чем сама пещера. И еще одна интересность это небольшой рынок здесь. Дудки свистилки. А, да нет, это курить. <реклит> это курительные дудки. Да, это трубка мира. Тайская. Из бамбука. Вот Что-то подобное мы на пукете покупали, да? Симпатичные такие. Хеддмейт штуки. А? Дизайн был получше. Дизайн был получше. О, смотри, костюм Покахонтас. У -у -у. Mm? На следующий этот интернешнл дэй детям да -да. школы. А -а -а. Вот она. Это красота красивая. Зацените виды. Прям над рекой Клай. Это мост действующий. Здесь по расписанию ходит местная электричка. Медленно-медленно по прижиму. И пещера. Сначала было место отдыха военнопленных, которые строили железную дорогу. Ну а теперь, видите, стало религиозным. Принесли статую Будды и все. Ага. В Будда украшает любую да. пещеру. О, прохвальненько здесь. собака пещерное животное с кем со статуей фотографируешься или с собакой все принес такая смотрит пытается в какой-то какая-то очередь помолиться вот эту тему они еще очень любят лагмиты похожие на что-то там вот и ему теперь поклоняются а мы дальше идем точно дальше ну я там не был так. здравствуйте береги ой какой-то паучок побежал что там дальше провал да и касса да сбора на провал чтобы не проваливался Куда? Куда? А там ничего нет. А ну, пойдем посмотришь, пойдем. пойдем. Смотрим под ноги. Прости. Вот. Все, все, туда дальше некуда идти. Тут только спириологи вот эту дурьку болеть. воняет. Все, все. Кто еще тут? Пойдет нюхать. Покажи, покажи. Воняет. Сильно. Да сильно. Ну все. Вентиляция, же нет, поэтому Пойдем. воняет, может там мышиными как воняет. Там... И все, кто выходит, говорят, там дальше ничего нет, не ну, стоит все, ходить, ну, да. и все идут смотреть, что там такое, что там ничего, что там ну, такое себе развлечение. Нравится. тебе нравится, я хочу тут жить как медведь, Пищи. как медведь, Это как не, монахи не живут в пещерах, в пещерах. Блево, сейчас ты сколько отелей понастроили, ты помнишь, что да. лысое было все, чисто джунгли. Одно из туристических развлечений здесь это прокатиться между вот этими двумя станциями по этому короткому участку по прижиму на поезде. Ну а для пешеходов пройти как минимум по маленькому этому участку здесь. Осторожно, Таня, что там глубоко там? И я по шпалам опять по шпалам иду Домой по привычке та та ра та ра та ра та ра е. Очень клевое место вообще В этой поездке у меня топчик Одно из лучших Кокосиком заправились Поехали Кто заказывал кокосовую вкусняку от провинции к провинции. А у нас сломался кондёр. все, <смех> Обещали починить. В общем, мы идем на последнюю установку. Нам только Саёк Ной. Это водопад. И зажарились сильно. И мы выбились из графика, потому что автобус долго спускался по серпантину. Долго подымался по серпантину. Не такой же сложно. Я не знаю, в чем у него проблема. В общем, что-то с самим автобусом Еще кондёр сломался. В общем, пока мы будем купаться на водопаде, будут его ремонтировать. И походу мы не успеваем на рафтинг в отель. Посмотрим. Чуть-чуть запарились в автобусе. Нам только с окной. А вот он. Что происходит? Ой, рыбки, рыбки, маленькие, И немножко. Здорово. Здорово. Хорошо. Тут в была радуга. В пещере радуга была? Да. Клево. Почему не купаемся? Так не купаемся. вот, вот, мокрая, вот, так, вы искупнулись, да? Mm -hmm. Молодцы, как вода. Мы не Нет, мы туда Нет, вода Хорош? Да, мы еще потом не успели, пока под водопадом. Ну, клево, все равно зачекинились. Yeah. Последняя остановка перед отелем. Мы обязательно нужно, конечно же, зайти в Севан, потому что отель в джунглях. Окупировали Севан Леван все. Так, что тут? Ага, понятно, нормально, хорошо, правильно. Так, так, все затарились. Кока-Кола? Замороженная Кока-Кола. Так, ну что, кажется, добрались. И даже по светлу, что уже хорошо У нас тут трансфер нарисовался немножко Да, тут вообще полно места Давай До отеля надо немножко пройти Тяжелые сумки сюда складывайте, довезет Что это? Не знаю, не пахнет Это манго Это так манго цветет? Ой, вообще тут еще какое-то дерево нам прямо это что красиво Красивое, я говорю оказывается мы даже 10 тысяч шагов не сделали ну вообще легкотня не сейчас еще пару раз до дороги сходим туда-сюда <сих> не так-то к ним вполне может зайти сюда автобус просто надо чуть-чуть деревья постричь <сих> Аликап. Аликап. Немножко прогулялись Сюда большой автобус не может заехать Совсем буквально Три минутки И вот он Кентай кэмп. Красота Это наши домики на воде Можно вот в этот ресторанчик зайти Отсюда хорошо видно все. Здесь у нас будет ужин А потом будет завтрак Я в прошлый раз здесь плавал Вот но ну, не по своей воле. Я пытался вылезти на тот берег и шлепнулся в воду и в общем это и поплавал. И за Да, да, да, когда за дроном лазил. Искали его тут. Так что. Нет крокодилов. Нормально. Яблоки называются так же, как выглядят. Они розовые и называются чемпу. С тайского розовый. Ну да, да. Это считай попил, как арбуз. Год. You I was, I was yeah. don't, don't you know, а его за дрон. -а. Все? Всем номера раскидала. Окей. Okay. Всем номера на воде распределили нашим гостям. Нас сейчас определят по-моему, какую-то другой. Сейчас посмотрим. но На самом деле у нас есть видео с этого отеля. Мы уже здесь останавливались и не раз. И снимали. И давайте я вам просто покажу отдельно обзор отеля Кентай Кэмп, когда мы тут останавливались как раз на воде. Вот здесь ссылочка будет в углу. Ну и там под видео тоже вы ее найдете. Ну а наш номер наверное все-таки будет не на воде, потому что лучшая гостям, как говорится, у нас есть отдельные тут номера. В каждом отеле обычно такое бывает. Есть отдельные номера для сопровождающих группу для гидов мы ну, поскольку у нас нет русских гидов в поездке в этой мы просто арендовали автобусы приехали поэтому есть свободные специальные номера для персонала там заселимся сейчас что нам бунгало у нас есть один трехместный на воде остался если хочешь и бангалов давай бангало глянем пойдем влезем мы туда все или нет а домик на воде еще есть один там сколько мест трехместный это три односпальные кровати, да? А, не знаю, не видела вообще. Ну, вообще. Кирилл не где спать, да? Кирилл, ну. Что, переходим на вариант, что ты с девочками и с Кириллом? Да, видимо. Здесь у О, красота! Как мне тут нравится. А, у них там номер а -а -а. Ну, в общем, посоветовались Решили все-таки на воде попробовать Там места мало, но мы сейчас что-нибудь придумаем Как лечь? Какой кайф о, у них САПы появились, не было. Надо брать, это Раньше только каяки были, вот эти вот, и плоскодонки вот эти. Мне больше всего на плоскодонках нравится, на самом деле. Они немножко так криво управляются, да. надо привыкнуть. Не-не-не, вот-вот-вот. -не -не, вот этот -вот. А, вот, да? вот это вот, да, красная две. Да, да, там и весло, это не, это не как у каяка, а такое одно, одностороннее должно быть. О, водные процедуры. Да, а что делать? Кому легко? Ух ты! так кто? Яна? Ты молодец, разобралась, да? Как вешается умничка? Ну давай. А сидеть не умеешь? Не упадешь? Молодец. Опять. <смех> <смех> у вас прям номер с препятствиями вход. Да. Так вообще отдельный VIP. Можно отвязать и уходить. Да, да, можно. О -о -о -о -о. Тут у ребят отдельный номер. VIP. здесь с барной стойкой <смех> и зоны отдыха семья тоже большая вот поэтому им достался самый-самый такой <смех> козырный мы решили остаться в этом номере нам дали вот такой вот матрасик вот такой матрасик Но мы решили укласть на пол а на кровать с кровати сняли большой матрас кинули на пол не знаю как кирилл будем выбирать ты что, уже спишь Давай. камень ножницы бумага Ну выбирай где спишь там Рад. Рад? Да. На полу будешь спать. Море. Хорошо, э. ладно. Все сразу, Лёх? Да. Пошли ужин. А ужин точно, да, да, да. Так, ну что мы на ужине? Ужин как у нас, как и вся поездка в тайском стиле, это мукота, <связь> много жареного мяса. <связь> как вам отель, вы как раз Отлично. Так, всех-всех. Так, тот столик молчит, наверное, ест много. Мы не <связываем> ну все, наедайтесь, если что, мы здесь, у нас есть музыка, может что-то поставить по заказу. Так что не стесняйтесь. <связываем> ну, предлагаю начать вечер. Этого, ну, мы всех позовем. Like. Вот, нормально все. Нормально. Бэй. заква От нашего стола вашему столу. Спасибо вам. Добрый Bri ]做anko. вечер. Ну вы uh -oh! uh -huh! <tt> <parasites> у нас Да. <cryött nousPEAK formas> <cruel> Постоянные соучастники. <spinach. mady> Давайте. Horizontal. Спасибо, да. Спасибо вам. Добрый вечер. Спасибо вам большое за Спасибо, очень Спасибо что приехали. завтрак. Что-то я должен сказать, какой-то дубачок. Холодно тебе? Да. да. Слишком зябко сегодня. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ты Он как? Выспалась? В утра. Все, что поснимала? Побегала. Поснимала, Молодец. Самая первая на завтрак сходила. Ну давай. Жарен-дрис, салатики, сосиски, яйца, так, чай, кофе. Максичка? Угу. Да, да. Рисик? Рисик. А? Приятного аппетита. Угу. Тебе тоже. Угу. Ну что у нас утром? А, не размялся с утра. Ну что у нас утренний рафтинг, желающие прокатиться и немножко намокнуть уже сели на первом потике. и второй нас ждет для тех, кто плавать не любит. Наконец-то, Наконец запрыгивай в лодку. Давай, давай, давай, давай. Так, что а злат не едет? Пока. Немного перегрузили плод. Гребем. Да, водичка. Вон хорошая. Отличная. Что. Отличная. Нас можно было выступать наказывать. Зря боялись, да, что холодно с утра? сзади в плоту, поскольку он чуть-чуть перегружен, чтобы там нос с воду не уходил. Сел на корму со своим торецом. Виды, конечно, классные. Такое одно из самых интересных здесь развлечений, покататься по реке. И мы рады, что мы не могли Водные процедуры. А если крокодил за ногу? Здесь не водятся. Не водятся крокодилы? Сейчас догоним. Желающие могут в воду упасть. О, первый пошел. А, он к нам на это на абордаж, смотри -ка. Обращать Обращайте внимание, периодически в джунглях какие-то домики, там какие-то шалаши, какие-то навесы у них. Дача? Ну, Кстати, с правой стороны отеля, а вот здесь почему с левой стороны нет, потому что это территория нацпарка. Это прям это нацпарка водопада Ярован. Здесь прям вообще рядышком-рядышком. Там ничего нельзя строить, рубить и вообще. то ну, Красота тут. Хорошо, конечно, еще бы остались на полчасика покупаться, но нужно отправляться дальше. Надо еще успеть на водопад, еще в храм. Красиво, у нас полгруппы специально из-за храма приехала вообще. Еще. Все потеряла? Да все его оставили там. На другой плод переехал. Ты где, говорит, мужик мой. Причем катались больше, чем обычно, то есть больше 40 минут, но хочется еще прям купаться, кататься, но нужно дальше. Я прям узнаю эти джунгли некоторые кусты здесь. В прошлую поездку излазил буквально все. Вот там дрон висел. Нам, кстати, в джунглях, это вот сверху кажется, что там склошные джунгли, на самом деле там внутри листвы почти нет, сплошные ветки, там можно спокойно вообще ходить, потому что этот зеленый ковер, он поверху чисто стелется вот, там где солнце попадает, туда где солнце не попадает, там и листвы даже нет особо, и там, кстати, очень прохладно. Швартуемся. Все, кто хотел поплавать, поплавали. Есть женщины в тайских селениях. Слона нас какой то остановили, да? Рихолда ты моторул. Элефант. Элефант, да, yes, yes, есть, есть, Теперь надо как-то вылезти, да? Не, я вылез, да, вылез, все, я окей, потушаю. окей. Было клево. Нам тоже. Вам тоже было клево? Вы поспали, да, отдохнули? Да. Хорошо. Обратно возвращаемся также по грунтовочке. Все, кто еще не проснулся, ну, может, тут у нас сплав не ходил, спал. Как раз, пока добегут до автобуса, разомнуться. Тут, на самом деле, идти недалеко. тут одна минута. В лучшие до пандемийные годы здесь что-то было у них, да? Да. Какая-нибудь лавка шамана. Нет этого травника да, да. а вот и наш по моему пати бас что-то музон такой бум бум гап центра до стоп иди ко мне мы прибыли на водопад Тераван, ну и традиционно до первого уровня можно быстренько доехать просто на этих гольфкарах, чтобы не терять времени. Так, ну. ну что, здравствуй, это снова мы. Уже стала хорошей традицией сюда приезжать почти каждый месяц. Второй уровень водопада Ярован, но я нашу группу почти не вижу никого. Я думаю, все решили послушаться моего совета и убежать сразу на третий, на четвертый уровень купаться. Здесь тоже очень красиво, можно сделать клевые фоточки. Короче, обломались мы идти на водопад. Не, на самом деле мы чуть поднимемся. Кирилл убежал с кем-то, с кем он убежал? Анна и Светлана, ага. девчонки-азорницы решили подняться на седьмой этаж. <свят> Кирилл же там был, все он повел, как сопровождающий, я все знаю, вот пошел. А, я вот думаю, может мы это попробуем сейчас стрим запустить, я не очень хочу снимать еще раз, ну, мы были на водопаде, в общем, здесь, кстати, прикольно, мы сели по это, попить кофе, взяли мороженку, прям тишина, спокойствие, людей мало, мы думаем, чем бы это, с, чем, с чем это связано эта тема, как вы думаете, с чем это связано? По-настоящему? Да. Ну, хотите Уже все приехали с Квай, все живы-здоровы. Вообще-то все два дня сейчас в провинции Канчанабури в Бангкоке и еще в 52 провинциях Таиланда Повышенный уровень загрязнения воздуха, прям критически повышенный, одеть противогаз. Для Таиланда? Ну, для Таиланда. Ну, в смысле для этого приложения, в котором ты смотришь, там типа критически повышенный нарисовано. Ну, да, так-то и... как бы, ну, типа, что такого. В новостях рекомендуют вообще воздержаться, если есть такая возможность от выхода на улицу, не ходить на работу. Ага. А вторая причина, то что тут неделю назад видели тигра недалеко на дамбе, это буквально 10 километров отсюда, на, на, на дамбу вышел тигр, все переполошились во всех новостях, все такие опасно, опасно тигр, туристам быть аккуратнее, все кто там на аэрован пойдет аккуратнее, его больше ни разу не видели, то есть он вышел, походил там перед камерами, продефилировал по дамбе туда-обратно и ушел обратно в джунгли. Откуда тигр, какой тигр вообще никто не понимает, но в общем... Все на ушах, никто его найти не может и это, может поэтому Татья же они пугливые, ты помнишь, они это, они в пандемии никуда не ходили, не ездили, потому что опасность, кругом вирус вот, и так далее. Когда же даже пандемия закончилась, они все равно опасно вирус до сих пор у маска ходит. Я думаю, Татья пугливые, они это не поехали на водопад, потому что тут гуляют Ну, в общем, напишите ваше мнение в комментариях, что страшнее загрязненный воздух или тигр, который был где-то тут рядом. Ну и обратная сторона всего этого вот, тише, идилия, людей очень мало, птички поют. Поэтому мы сели попить кофе и насладиться природой. На самом деле можно в воду залезть сразу же на. Ааа, -а -а, жрут ноги! можно воду залезть сразу же на втором уровне. Тут целый аттракцион у нас. -мо! Они прям так кусают. Ну и у нас здесь шоу с яйцом. Покажи, что придумал. Это прям тема. Яйцо, да? Берешь, опускаешь, они его чувствуют. И начинается аттракцион. Чуть-чуть назад сделай, они сейчас будут вылазить. Ой, рыбом добры О, они прям тогда всасывают в воду прям засасывают. Голыми руками лови. Ну, большие они. И, они прям пытаются залезть да, туда. Что, Вы, они вовку? мне прям упали. Вот да? Ну как бы терпимо, но... Присасывали, да? да? Они, они прям сжимают. Но ну, у нас заодно еще тут небольшой прямой эфир. В общем, немножко постримили с водопада. И, ну, такое получилось, понятное дело, что уходишь дальше в джунгли, и там начинает связь пропадать туда-сюда. В общем, так пользоваться телефоном нормально, вроде как. Мессенджер работает, все работает. Но вот если стримить. Прям непрерывный поток не получается, да, иногда выпадает. Ну ничего, немножко получилось. Я надеюсь, все, кто видел э, эту трансляцию в прямом эфире, всем понравилось. Кто не знает, что у нас есть лайв-канал, ссылочка есть в описании. Уха. Это канал отдельный, с прямыми эфирами. Перейдите, подпишитесь и смотрите за нами в прямом эфире. Вот За, за, за теми местами, куда которые мы, мы посещаем. Сейчас у нас обед. Обед такой же, как и был в нашей поездке, предыдущей на реку Плай. В общем, все то же самое. Нормальное, быстренько перекусим и дальше поедем. Небольшая остановка становится размяться, заодно посмотреть на большое дерево. Какое-то гигантское дерево. Вообще, как было. Мы станем такие, давай-ка съездим куда-нибудь, развеемся с семьей. Давай, я говорю, вот давно хотелось ездить Там в Кончанабуре вообще хотелось И заодно посмотреть это какое-то там большое дерево говорю, давай поедем Отка, давай может позовем еще с нами подписчиков Кто захочет поехать Давай, ну не на одно же дерево поедем смотреть Ну хорошо, давай тогда еще точки добавим Добавили точек, посмотрели Посчитали время, такие, блин В первый день не попадаем на дерево ну, типа, как-то криво получается маршрут. Ну, давай на второй. Конечно, в итоге вот во всей поездке, во второй день доехали уже к концу. Ну, вот так маршруты составляются. -хо -хо -хо. Ему более 100 лет написано в Википедии. Какое дерево, ну, клево. Сейчас такое, межсезонье или засушливый сезон, и тут листьев маловато. Мне нужно обнять дерево. Обнять дерево нужно? А вот не уверен, зачем построили эту штуку. Мы тут первый раз, я не знаю. Давайте я попробую. Ну, там, чисто на поверхности. Обнимался? надо, Обнимашки с деревом. А он еще одну сбоку. Ну такое. Не доросло еще. Чтобы быть... Да. Все. Такое большое, а стоит, не ломается же, да? Новые да, тут Вообще, видишь? кого только нет Другие. на этом дереве, наверное. Тут на одной ветке белки живут, на другой какие-нибудь а там. Вон она, кишка. Кто она? А -а -а, которая ночью кричала громко. Грубо тайцев решила устроить перформанс. Поставить. Ставить вокруг дерева <реш> Сколько человек? Там? Человек 20, да? 15-20 человек Ну, в общем, у меня были сомнения По поводу этой остановки, но так нормально Интересно и, наверное, когда оно зеленое, еще вообще круче, да? А сейчас листьев лысая. мало лысая да что, все его видно, все даже здесь, как и при любой маломальской тайской достопримечательности Есть небольшой рынок но ну, Если раньше приезжать, то он Открыт полностью, сейчас уже ближе к вечеру Вот такая интересная лавочка Все из тамаринда тут Вот из тамаринда и всякие чипсы из тамаринда А ну и не только В общем для тех, кто хочет попробовать всякие Тайские сладости, суш сушености Кокосовое мороженое взяли Да, да, да, да. Холодильник Без электричества Вот там Сыя, храм Тигра. Наша заключительная остановка. В этот раз мы решили подняться по запасному пути. Он сбоку так немножко обходит. Вроде как не такой крутой подъем здесь. Но вот в этот раз хоть светлее, да, мы доехали по светлу. Очень красиво здесь, конечно. Класс, с видом на поля. Почему здесь какое-то смешение, да, культур вообще? Здесь архитектура смешения. Китайская и тайская. Китайская. А, он китайская, да. Там пагода какая-то, да? Если достаточно времени, можно вот на эту, в эту пагоду подняться. Там и выше можно подняться, но днем только к вечеру закрывают подъем. Ну хотя бы вот на этот уровень здесь открывается вот такой вид на будду. Что, золото, золото. нашла. Китайская симпатичная. Просто руки чешутся. Или как кот, который мнет лапами, что непонятно, чем мнет. Слышь, как нарастает волнами. Все, грешен. Хорошее завершение программы. С высоты посмотреть на все. Расставание, да, будет очень грустным для нас, потому что мне кажется, что эта экскурсия у нас длится примерно недели-две. Мы ее готовили, мы собирали, мы с вами со всеми общались, списывались, рассказывали, столько раз проговаривали. Мне кажется, мы с вами реально уже в отпуске вторую неделю, а только второй день. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Вам большое Спасибо за то, что вы стойко выдержали все наши идеи, наш маршрут, который мы придумали. И надеюсь, что много впечатлений каких-то, что-то новенькое узнали, что-то новенькое посмотреть. Для кого-то вообще твой был впервые, для кого-то и Вестаиланд впервые, кто-то посравнивал с тем, где уже был. Поэтому спасибо вам большое, ребят. Классно было со всеми с вами встретиться офлайн наконец-то. Ну и надеюсь, вам тоже. Ну все, и на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Увидимся с вами в следующих поездках, ну и в следующих видео. Пока! Пока! пока, пока, пока.